Дорогие петербуржцы, мы все обожаем ваш город и знаем, что у него есть много особенностей. Все эти особенности мы тоже любим, кроме одной. В вашем городе всегда фальсифицируют выборы. Причем делают это самым диким и наглым образом. Самый европейский город России, но избирательные кампании и подсчет голосов у вас всегда проходят в стиле Северного Кавказа. Есть две вещи, которые может сделать каждый житель города, чтобы дать опросу отпор тем, кто каждый раз буквально ворует волеизъявление горожан. Первое. Участвовать в умном голосовании. Потому что с губернаторскими выборами у вас просто, там за любого, кроме беглого, а на муниципальных выборах разобраться. Часто невозможно. Если вы не используете умное голосование, то с большой вероятностью вы попадете в ловушку, устроенную Единой России, и поможете выиграть их кандидатам. А надо, чтобы побеждали нормальные, честные, независимые кандидаты. Много кого на эти выборы не пустили, но очень много команд, которые участвуют, и их нужно избрать. Второе. Наблюдение. Записывайтесь в наблюдатели прямо сейчас. Самое неприятное, что с нами случится, это когда вы изберете хороших людей, но плохие снова подделают результаты и залезут на чужие депутатские места. Наш штаб хочет закрыть наблюдением все участки в городе, плюс всю эту бегловскую экзотику, участки в Псковской и Ленинградской областях. Никто, кроме нас самих, нам не поможет участвуйте в умном голосовании, становитесь наблюдателями.